А вы заметили что вы живете на работе всю свою жизнь вы проводите на работе ради чужих целей ради чужих ценностей чужого богатства чужих идеалов чужих каких-то вещей лозунгов чужой чужой жизни в конце концов у вас своей жизни в принципе нет я довольно Достаточно недавно я стал замечать, что вся моя жизнь – это работа. И когда я задался вопросом, кому это нужно, я понял, что мне как раз это не нужно. И моя цель должна заключаться в другом. Потому что моя жизнь – это моя жизнь. И я каким-то образом должен все-таки о ней позаботиться. Годы идут, и они пройдут. И вы состаритесь, если повезет. Если нет, умрете прямо на работе. И вот тогда о вас никто не вспомнит. Лишь мельком. О, он так много работал, что даже умер на работе. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.